И снова всем привет, близится наконец-то к концу и моя эпопея с ШАДом, и вот уже скоро придут результаты. Ну а пока что я расскажу о том, как прошло мое интервью в ШАД, которое состоялось два дня назад, в пятницу. Я пришел, у меня интервью должно было быть в 2.30, я пришел где-то за полтора часа заранее, на всякий случай, и достаточно быстро зашел, буквально уже минут через 40 меня запустили. Собеседовал меня Михаил Левин. Это тот самый знаменитый автор Кодекса чести Шада и знаменитый владелец топора, как мы помним из прошлых видео. Собеседование. Как действительно все рассказы состоит из мотивационной части и потом задачек. Мотивационная часть была, в принципе, достаточно предсказуемой. Примерно те вопросы, которые я осветил в предыдущем видео, Михаил мне и задал. То есть, расскажи о себе, почему идешь в шат, почему думаешь, что справишься, почему, почему из Бакин зашел, рассказал про Стэнфорд немножко. В целом, мне кажется, что разговор получился интересный. И, судя по реакции Михаила, его ответы устроили, скажем так. Потом было пять задач по разным направлениям. Был и Матан, и Линал, и Тервер, и даже алгоритмы. Но все было несложно и, в принципе, совсем практически справился, хотя практически везде были какие-то обсуждения, где Михаил говорил о том, что вот здесь, наверное, есть какой-то недочет, вот с этим я не уверен в утверждении, а можно вот это поподробней, Но на все такие комментарии мне получилось дать ответ, мне кажется, и, в принципе, все задачи принял. Во время э, интервью можно спокойно выйти в туалет, попить воды, э, это для, для желающих пойти в туалет и там, посмотреть какую-то задачку, как решается. Но в целом в этом необходимости нет. Мне очень сильно помогло э, просто выйти, подумать, освежить мозги, как в каком-то прошлом видео говорил, действительно умные мысли пришли. Ну так вот, теперь непосредственно сами задачи. Итак, пройдемся по моим задачам. Я сейчас расскажу решения, которые я сам придумывал на собеседовании. То есть они могут быть не оптимальными, не самыми лучшими, и, конечно, можно найти что-то еще. Но моя задача скорее вам показать, каким образом можно придумать решение сходу на интервью, что оно может быть не идеально, но, в принципе, вполне возможно окажется подходящим. Советую вам, кстати, ради практики, до того, как я начинаю рассказывать задачу, поставить видео на паузу, попробовать самим решить эти задачи, а потом посмотреть... Как вы решили и как я решил. Первой шла уже знакомая мне задача из первого экзамена этого года. Есть 100 городов, некоторые соединены авиалиниями, и из каждого города выходит более 90 авиалиний. Более 90. Нужно доказать, что найдутся один из городов, попарно а соединенных авиалиниями друг с другом. Здесь я немножко протупил. Видимо, было что волновался на первой задаче и записал не более 90 авиалиний, а не более 90 авиалиний. Конечно, у меня ничего не получалось. Потом я понял, что что-то здесь не так, переспросил условия, увидел, что ошибся, переписал правильно и начал решать. Окей, как я рассуждал? Разобьем данные 100 городов на пока что любые 10 и оставшиеся 90. И заметим следующее, что э, если не существует город из этих 90, из которого выходит авиалинии во все из перечисленных 10, то мы переходим к следующему этапу решения. Если же город такой существует, из которого выходит 10 э, авиалиний, рассматриваемых нами 10 городов, то мы просто берем и находим из этих 10 тот город, который наименее связан со всеми остальными городами из десятки, и меняем его местами с рассматриваемым нами городом. Очевидно, количество связей, количество авиалиний в рамках вот этой вот десятки возрастет. Повторяем дальше аналогичное рассуждение. Если существует еще один город, который связан со всеми, мы находим тот город из десяти, который связан менее всего с нашей рассматриваемой десяткой, и заменяем его вот этим новым городом. И так далее. При каждой такой замене количество авиалиний в рамках десяти городов растет, Соответственно, замен не может быть бесконечна. И в какой-то момент мы должны прийти к ситуации, когда мы наберем, город, наберем 10 городов, каждый из которых связан друг с другом авиалиниями. При этом не существует города, из рассматриваемых 90, который связан с каждым из 10. И вот теперь наступает второй этап решения. Попытаемся оценить количество авиалиний между 10 городами и 90, то есть те, которые проходят между двумя группами. С одной стороны, мы получили, что из э, группы 90 городов в группу 10 городов может выходить не более чем 90 умножить на 9, так как ни одного города, из которого 10 э, авиалиний в рассмотре десятка выходит нет. Не более 90 умножить на 9 равно 810 авиалиний. Но с другой стороны, если мы рассмотрим города из вот этой десятки, пытаемся через них оценить количество авиалиний в 90 городах, мы поймем, что из каждого города выходит более 90 авиалиний. Значит, из каждого города выходит более 90 минус 9, 9 это авиалинии внутри вот этой группы, 81 авиалинии. Значит, всего из 10 городов в 90 городов выходит более 81 умножить на 10, равняется 810 авиалиний. И мы получили оценку, с одной стороны, количество авиалиний из 90 в 10 больше, чем 810, а с другой стороны, это количество должно быть не больше, чем 810. Очевидно, эти два условия одновременно выполняться не могут. Следовательно, наше предположение о том, что э, таких 11 городов не существует, неверно. Задача номер два по линейной алгебре. У нас есть две матрицы квадратных n на n над комплексными числами, причем известно, что b равно минус b. Нужно доказать, что a и b имеют общий собственный вектор. Тут прежде всего стоит заметить, что одна из матриц А или Б будет вырожденной. Как это заметить? Мы найдем определитель АВ. Как известно, это то же самое, что определитель А умножить на определитель Б. Но тогда это означает, что это то же самое, что определитель Б умножить на определитель А. Мы просто поменяли местами два сомножителя получается, что должно выполняться равенство определителю b. A. Но при этом мы знаем по условию, что A, b A равно минус b. A, значит их определители равны. То есть получается, что детерминант b.a. равен детерминанту минус b. A. Это в свою очередь означает равенство минус детерминант b.a. То есть получается детерминант b.a. равен минус детерминанту b.a. А это возможно только, когда детерминант bA равен нулю. Следовательно, либо определитель А равен нулю, либо определитель B равен нулю. Задача симметрична, поэтому нам в принципе не важно, какой из определителей равен нулю. Мы можем положить без ограничения общности, что определитель A равен нулю. Тогда рассмотрим ядро матрицы А. Ядро матрицы А – это такие вектора из нашего векторного пространства, здесь оно, комплексные числа, что АВ произведение равняется нулевой вектор. И очевидно, поскольку определитель э, матрицы А равен нулю, в ядро матрицы А входит не только нулевой вектор, но еще какие-то другие вектора, поскольку иначе матрица не была бы вырождена. Возьмем вектор из ядра А. В, подставим его вот сюда. b А, В равно нулю. Но вот эта штука, очевидно, равна нулю. Итак, потому что э, по определению ядра АВ равняется нулевой вектор. Но отсюда следует, что и АВВ равно нулю. То есть получается, мы взяли вектор из ядра А подействовали на него матрицы Б и все равно получили вектор какой-то, который лежит в ядре А. Это очень важное замечание, поскольку оно говорит о том, что ядро А является инвариантным подпространством для матрицы Б. Это уже практически хватает, чтобы сделать вывод о том, что существует общий собственный вектор. Есть общеизвестное утверждение, согласно которому отображение, которое имеет инвариантное подпространство, может быть записано э, вот в, таком, в такой матричной форме b1, какие-то еще значения, b2, а здесь нули. Такая поблочная матрица. Причем b1 это матрица, которая действует как раз в рамках инвариантного подпространства b. На экзамене я это доказал, но это доказывается очень просто. Мы просто пересортируем векторы, являющиеся базисом пространства v. Так, чтобы сначала идет базис, Ядра А, а после этого идут все остальные вектора. Тогда, очевидно, в этом базисе матрица B будет, B будет иметь такую запись, поскольку если бы она не имела здесь нулей, то uh, матрица B не переводила бы uh, вектора из ядра А в тоже ядро А. Тогда бы ядро А не было бы инвариантно под пространством B. Но, очевидно, над полем комплексных чисел матрица B будет иметь собственные значения. Возьмем любое из них. Лямбда 1 и выберем соответствующий ему, или один из соответствующих ему э, собственных векторов У1. Заметим, что под действием матрицы b 1 У1 переходит в вектор коллинеарно себе. То есть У1 э, является собственным вектором для b 1 но следовательно У1 является и собственным вектором для б. Но мы помним, что мы здесь рассматриваем вектора, которые лежат в ядре А. И кроме того, U1 является собственным вектором B. Но если U1 принадлежит ядру А, то U1 является и собственным вектором А. Следовательно, U1 является собственным вектором и матрицы А, и матрицы Б. Соответственно, такой вектор обязательно существует, и тем самым утверждение задачи доказано. Далее шла задача по теории вероятности. Достаточно несложные, к тому же известные из собеседований прошлых лет. У нас есть две случайных величины, равномерно распределенных на 0,1. Они бьют отрезок 0,1 на три части. Нам нужно найти вероятность того, что из полученных частей можно сложить треугольник. Задача на геометрической вероятность решается достаточно просто. Рассмотрим первый случай. Когда х меньше или равен y. Соответственно, аналогичный будет случай, когда x больше, чем. Y. И рассмотрим э, три отрезка, на которых бьется отрезок 0,1 вот этими двумя случайными величинами. Это отрезок x, y минус x и 1 минус y. Очевидно, что неравенство треугольника диктует э, возможность составить треугольник. Нам нужно писать три неравенства. Сумма двух сторон должна быть строго больше, чем третья сторона. Вот здесь, когда я решал, я ошибся, я написал больше или равно. Меня Михаил поправил, но в принципе в этом большой разницы нет, поскольку вероятность попасть в прямую в двумерном пространстве равна нулю. Поэтому запишем три варианта. 1 плюс x плюс y минус x больше, чем 1 минус y. Потом x плюс 1 минус y больше чем y минус x. И третье неравенство. y минус x плюс 1 минус y больше чем x. Представляя члены неравенства, мы можем прийти сначала к неравенству y больше 0,5. Потом y меньше x плюс 0,5. И, наконец, x меньше 0,5. А теперь возьмем и нарисуем это все на плоскости. Возьмем y, x и единичный квадрат. Единица, единица. И при этом мы рассматриваем левый верхний угол этого квадрата, поскольку у нас в x меньше или равен y. Тогда у нас есть... Условие 1, что y больше 0,5. Соответственно, это все значения, которые лежат выше вот этой прямой. Все вот здесь. Потом у нас есть условие, что y меньше x плюс 0,5. x плюс 0,5 это вот эта прямая. Соответственно, нас интересуют все значения, которые лежат вот здесь. И, наконец, у нас есть условие, что x меньше 0,5. А это вот эта прямая Соответственно, все значения, которые лежат слева от нее. Прекрасно, у нас получился вот такой треугольничек, который задает геометрическое место точек, попав в который мы сможем сформировать треугольник. Но здесь мы рассмотрели лишь случай x меньше или равен y. Случай, где x больше y рассматривается аналогично, и по симметрии мы получим такой же треугольник. Только в правом нижнем углу. Вот он. Окей, вот они, закрашенные интересующие нас треугольники. В таком случае вероятность, что мы сможем сложить треугольник из этих отрезков, при условии, что их серги случайной величины, равна площади суммарно треугольников, деленной на общую площадь квадрата. Запишем его здесь. Исковая вероятность равна S. А, это я пишу площадь треугольников плюс S, B, деленное на S квадрат, это единица. А площадь треугольников, как несложно заметить, это 0,125. Но 125 помножить на 2, поскольку 2 треугольника, деленное на 1, получается 0,25. Вот это есть ответ задачи. Четвертой задачей был Матан. Тоже, если честно, несложно, но над ним я посидел... Пару десятков минут, поскольку сразу не мог сообразить, что тут происходит. И решение, которое я придумал, тоже больше похоже на какое-то такое махание руками. Оно не очень точное, но при этом передает, в принципе, интуицию происходящего этой функции. И мне показалось, что Михаила оно устроено. У нас есть некая функция f, непрерывная на множество действительных чисел. Мы знаем, что f от x равно f от 2x плюс 1. Нам нужно найти все такие f от x. Ну, сразу очевидно, что э, функция, являющаяся константой, удовлетворяет условия задачи. Но интересно теперь найти, какие еще функции могут быть не константы. Либо нам нужно доказать, что функций не констант, удовлетворяющих этому условию, не существует. Это действительно так. Но давайте попробуем рассуждать, как же это доказать. Я начал с того, что просто стал считать значения от разных x. f от 0 должно равняться f от единицы, задается вот этими двумя границами. Потом f от единицы должно равняться f от тройки, f от тройки должно равняться f от семерки и так далее. Okay, здесь я сказал, что предположим, значения не константные и от нуля до единицы есть некий максимум. Мы знаем, что по теореме Вейер-Штрасса, поскольку отрезок замкнут, а функция непрерывная, эта функция должна достигать какого-то максимума. f от m есть максимум функции f от x при x, принадлежащем от 0 до единицы. Но потом легко заметить, что, очевидно, этот же максимум должен быть и у функции на отрезке от единицы до 3. Поскольку, если бы если бы это было не так, мы могли бы перейти из максимума в отрезке 1,3 в максимум в отрезок 0,1, и там получить максимум больше, чем Соответственно, Соответственно, значение максимум будет одно и то же на отрезке 0,1, 1,3, 3,7 и так далее. То есть получается на всех таких отрезках, которые, длина которой постоянно растет, максимум один и тот же. То же самое можем сказать и про минимум. И это интересное замечание помогло написать вот такую картинку. То есть получается наша функция выглядит, не знаю, ну, грубо говоря, вот так может выглядеть, то есть у нас какой-то максимум есть на 0,1, потом э, она достигает максимума того же максимума вот здесь. Потом она будет достигать такого, того же максимума на другом отрезке и так далее. Не обязательно минимумы достигаются в 0,1. Это скорее просто обозначение, что тут какой-то максимум будет. И такое же число должно быть максимум здесь и так далее. Вот здесь я как бы уже встал в ступор, но получил интересный совет от э, Михаила, который как раз и помог решить эту задачу. А что если рассмотреть, что происходит слева от нуля, а не справа? Вот здесь. И тут происходят интересные вещи. Давайте посчитаем f от минус 0,5. И мы получаем, что это число равняется f от нуля. Если же мы возьмем f от минус 0,75, мы получим f от минус 0,5. Такое ощущение, что вот здесь наша функция будет сужаться, сужаться, сужаться, и интервалы, на которых она должна иметь один и тот же максимум, минимум, будут становиться все меньше и меньше и меньше. В таком случае в какой-то момент вот здесь они будут настолько узкими, что они практически будут о, двумя точками. Но это не совсем точное утверждение, это скорее интуитивное замечание, что на очень малых отрезках максимум должен равняться значениям на концах отрезка, и минимум должен равняться на концах отрезка, поскольку функция непрерывна. Но в таком случае максимум и минимум будут равняться значению минус единицы. То есть в таком случае на очень-очень бесконечно маленьких отрезочках значение функции постоянно. Ну, а теперь все, что мы сделаем, это возьмем и эти отрезочки растягиваем в обратную сторону. От минус единицы до нуля и дальше. И по тем же рассуждениям получается, что функция должна быть константна на маленьком отрезочке, потом на отрезочке побольше, потом побольше, еще побольше, побольше, побольше и так далее. Получается, что она должна быть константной на всем множестве десятильных чисел от минус единицы до нуля. Прекрасно! Значит, мы знаем, что слева справа от минус единицы Неконстантой функция быть не может. А может ли она быть слева от минус единицы неконстантой? Оказывается, что не может. Рассуждение аналогичное. Давайте возьмем f от минус 1, 2. Мы получим f от минус 1, 4. Казалось бы, не в ту сторону двигаемся. Окей, а если мы начнем рассуждать от f 2x плюс 1? То есть скажем f от 2x плюс 1. Равняется f от минус 1 2 Отсюда f от x равный этому же значению, будет равняться f от минус 1,1. Прекрасно. То есть получается, что мы все равно должны придвигаться от значения минус 1,2 к значению 1,1. Соответственно, от одного одного мы передвинемся еще ближе к минус 1 и так далее. И получается, что наша логика, которая действовала от минус единицы до бесконечности, работает, но только в обратном направлении, от минус бесконечности до минус единицы. То же самое, говорим, что окей, у нас тут получаются очень маленькие отрезочки, которые должны быть постоянно. Но эти отрезочки потом растягиваются во весь луч от минус единицы до минус бесконечности. То есть получается, что и здесь слева от минус единицы функция должна быть только константой. Причем константой равной f от минус единицы. Прекрасно, в таком случае получается, что все функции, которые удовлетворяют за условию, слою, имеют возможность быть только константами, сравняться какому-то постоянному числу. Других функций быть не может, мы это только что доказали. Опять же, я повторюсь, это доказательство не очень строгое, а скорее интуитивное. Но даже вот такого объяснения, в принципе, как мне кажется, хватило. Я, конечно, могу ошибаться, поэтому посмотрим, какой же будет результат собеседования. Но по реакции Михаила казалось, что это окей. И, наконец, пятая задача. Я думаю, что большинство э, людей, занимавшихся олимпиадной программированием, сейчас мне очень сильно позавидуют, что мне такую простую задачу дали на собеседовании. Так вот, нужно было все на все определить, что бинарное дерево является деревом поиска. Сделать это очень просто. Вы можете погуглить, найти много ссылок, как это проявляется. Но, по сути, что нам нужно делать? Нам нужно брать вершину бинарного дерева. И нам нужно хранить отрезок. Левая граница и правая граница предполагаемого дерева. Если x лежит в рамках LR, то мы запускаем потом два аналогичных обхода от левого потомка x и правого потомка X. Но здесь наша граница будет выглядеть как L x. А здесь она будет выглядеть как x. Соответственно, если в какой-то момент мы обнаружим вершину, которая не задает бинарное дерево поиска, то есть, грубо говоря, значение в ключе этой вершины не попадает в рассматриваемый на данный момент отрезок, мы говорим о том, что дерево не является деревом поиска, не только под дерево вершины x, но и все дерево. Если же мы так пройдем по всем вершинам и увидим, что все вершины удовлетворяют вот, такому вот, вот такой вот проверке, для каждой вершины каждой заданной для нее значения, то, соответственно, дерево, рассматривая нами бинарное дерево, является деревом поиска. Так, ну и в конце у нас оставалось 5 минут времени, где Михаил разрешил мне позадать вопросы. Я спросил кое-что о курсах, которые меня интересуют, и о парочке задач из прошлых экзаменов, которые никак не мог решить. Он, соответственно, рассказал, как решать задачу про бинаризацию, задачу про графы с 9 июня. На том мы и простились. Результаты будут до 1 августа, так что, скорее всего, на предстоящей неделе, либо в начале, через одну неделю. Скоро уже все пришлют, и я обязательно вам расскажу. Пока что подписывайтесь, лайкайте, буду вам очень благодарен. Ну и спасибо за внимание. Пока!